Привет, аудитория. 4 февраля, в воскресенье, пройдет у нас очередной турнир UFC Fight Nights, очередной убойной ночи UFC. И на очереди у нас главный бой основного карда турнира в тяжелой весовой категории между Дериком Льюисом и Сергеем Спиваком. Дерик Льюис, 37-летний боец США, провел в профессионалах 37 боев, 26 из которых одержал победы. И один бой был зафиксирован как без результата. Обладатель этого товарища нескольких рекордов UFC, самое большое количество побед нокаутами в тяжелом весе и самое большое количество побед нокаутами в UFC в принципе. Было их 13 штук. Этот рекорд говорит сам за себя, Дерек является топовым нокаутером с динамитами в кулаках. Ну а так Дерек довольно односторонне развитый боец. Есть у него какая-то борьба, но ее Дерек практически не использует, только для того, чтобы защититься от тейкдаунов. Еще полезное качество, которым обладает Льюис, это чувство вовремя нанести удар. Сколько раз Дерек, проигрывая бой в одну калитку, в какой-то момент выкидывал свою плюху, которая решала ход поединка в его пользу. Ну, Льюис это хитрый, опытный и физически мощный боец, который умеет распределять свою кардио, минимально расходуя его по ходу боя. Дерик, выступая в UFC, дерется на высоком уровне с достаточно топовой позицией. В свое время бился за титул чемпиона против Дели, Дэниэля Карамья, которому проиграл, ну, в принципе, за счет борьбы, но, в принципе, там и уровень ударки был, видимо, разный. Вообще Льюису доставляют проблемы э, мастеровитые борцы и топовые техничные подвижные ударники, которые не застаиваются на месте. Но зная способности вынуждать, выжидать э, нужный момент, вынуждать соперника ошибаться, э, в нужный момент выжидать, как я уже говорил, для нанесения удара, шанс у Льюиса есть с любым оппонентом. Его оппонент, нынешний Сергей Спивак, 27-летний боец из Молдавии, провел в профессионалах 18 боев, 15 из которых одержал победы. Спивак выходит из дюдо и самбо, поэтому сильной его стороной является и Партер. Ну, хочется сказать, что Спивак не стоит на месте и развивает свою ударную технику, но ну, как-то язык не особо поворачивается. В боях этого не совсем заметно, в частности, противостояние с Олейником, который ударки никогда не был силен, а с возрастом совсем все стало печально, но даже от Олейника Спивак умудрялся пропускать медленное размашистые боковые. А бой этот был достаточно недавно, всего лишь летом 21 года. Вряд ли что-то сильно изменилось за полтора года, конечно. Но с того момента провел в Молдаване три боя, но в них Сергей работал отталкиваясь от борьбы и партера, поэтому ударки особо мы не видели. Спивак идет в тяжелом дивизионе на 12 месте. Как видно по его боям, Сергей проигрывал топовые позиции. Тяжелобьющие оппоненты доставляют проблемы Сергею, когда их конечности доходят до цели. Тоже же Томас Пеннел и Уолт Харрис отправляли Молдоване на нокаут. Более опытный мастероветый и боец из Польши Мартин Тыбура, а, тупо переработал спивака в их бою и сбрал победу. Из этого можно прийти к выводу, что спивак побеждает тех, кто может, кого может перебороть. И кто в стойке не доставляет серьезной опасности для Сергея. <coughs> в интерпрометрии а, минимальное преимущество будет на стороне Льюиса. Дерек уходит на спаде карьеры на двух досрочных поражениях. Но это были два топовых панчера. Тайпу Иваса и Сергей Павлович ударом не менее опасным, чем у самого Льюиса. Спивак идет на подъеме карьеры. Но уровень выигранной позиции желает лучшего. Льюиса для спивака это достаточно серьезный вызов. <coughs> Прошлое. Похожие вызовы заканчивались проигрышем а, для Сергея. Ну, у Спилука есть только один вариант выиграть. Это постоянно нагружать делика борьбой, клинчевать у сетки при первой возможности а, и опять бороться, не давать Льюису возможности бить. Функциональной подготовки для интенсивной борьбы у Молдувани, его 27 лет должно хватить. Вопрос, хватит ли навыков борьбы. Льюиса сложно перевести. Защита от тейкдаунов у него на достаточно высоком уровне. В этом бою Сложно выбрать, конечно, победителя, на мой взгляд. С одной стороны, борец, который не с одной, так с другой попытки сможет перевести Льюиса в партер. И с другой стороны, тот же куда лучший борец Кертис Блейдс, более мощный борец, чем Спивак. При попытке перевода Льюиса нарвался на апперкот и улетел в жесткий нокаут. Сразу кажется, что это случайность, но случайности не могут повторяться с такой частой закономерностью, как у Льюиса. Этот чувак уже столько ставок обломал, что я бы советовал, если ставят на его бои, то очень осторожно. Если уже кто-то хочет в этом бою загрузить, я бы, наверное, предложил Льюиса. Все-таки на его стороне опыт, бойцовская хитрость, более высокий уровень ударной техники, нокаутирующий панч и хорошая защита от тейкдаунов. Я бы присмотрелся к нокауту от Льюиса, коэффициент который будет в районе тройки. Ну а менее рисковый вариант это общая досрочка, коэффициент на которую скорее всего будет интересен только для экспресса. Ну это мое видение боя, вы же подписывайтесь в телеграм-канал, ссылка находится в первом закрепленном комментарии под видео. Там я влажу обычно в субботу или в пятницу варианты ставок на этот и на другие бои, на которые я делал видеообзор.